Привет! Сегодня мы тренируем ручки, фор и пресс. Все упражнения мы выполняем на полу, поэтому тебе понадобится коврик или какая-нибудь относительно мягкая поверхность, на которой тебе комфортно будет лежать спинкой, упираться ручками и так далее. Подготовь водичку, включай любимую музыку и мы начинаем! Упражнения мы выполняем парами по два. Практически без перерыва между ними. Если тебе нужно больше отдыха, ставь на паузу и потом просто продолжай. Итак, первое упражнение – подведение локтя к колену. Мы стоим на четвереньки. Следи за тем, чтобы у тебя сохранялся естественный прогиб в пояснице. У тебя не должно быть вот такого. Не должно быть вот такого. Подтягиваем живот к позвоночнику. Ниже пупка. Не сверху. Ниже пупка. Подтягиваем живот к позвоночнику и в таком положении держим его все упражнение. Вытягиваем ручку, ножку и сводим Возвращаем. Когда ты движешься, не должно быть округления спины или вот такого вот прогиба. Старайся сохранять поясничку. Готово? Работаем. Один. Держи живот. Два. Три. Четыре. Не спеши. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили и мы меняем ножку и ручку. Живот не расслабляем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Упражнение кажется легеньким, но оно очень круто прокачивает внутренние мышцы итак следующее упражнение у нас боковая планка мы стоим в планке. если ты не можешь стоять в боковой планке начинай с колена но я рекомендую сразу стоять полный Готово? работаем жалеем себя. Закончили. И делаем то же самое на другую сторону. Блин, этот каремат постоянно закручивается. Надо на Или они все закручиваются. Готовы? Встали? Стоим. Жалеем себя, стоим. Закончили. И возвращаемся обратно к предыдущему упражнению. Не забываем прогиб в поясничке естественный. Животик поджали и работаем. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, поменяли ручку-ножку и продолжаем. Один, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. И переходим к помке. Готовились. И стоим. Держим живот поджатый. Стоим, стоим, стоим. Закончили. И делаем то же самое на другой стороне. Ой, не знаю, как вас Меня это так раздражает, когда она закручивается. Стоим. Вторую всегда легче стоять, чем первую. Закончили. И в третий раз выполняем наши пару упражнений. Подтянули живот, приготовились, работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили, поменяли ручку, ножку. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, более десять. Закончили и переходим к планке. Стоим. Не жалеем себя, стоим, чуть-чуть осталось, закончили, и на другую сторону. за каким-то двухсторонним скотчем клеить этот каремат. Стоим к полу, наверное. Стоим, стоим, не жалеем себя. Закончим. Отдыхаем. А если тебе нужно, можешь пить водичку. Пить во время тренировки можно и даже нужно. И мы переходим ко второй группе упражнений. Это отжимание. Мы стоим за подлежа. Опускаемся вниз до касания груди пола поднимаемся обратно. Если ты не можешь делать полное отжимание, делай отжимание с колен. То есть на коленке, ручки шире плеч. Точно так же. Голову не опускай вниз и не запрокидывай вверх. От копчика до макушки должна быть прямая линия. Опускаемся и поднимаемся. Готово? Таких нам надо выполнить 10 повторений. Если, а, если ты не можешь делать полное отжимание, но не 10, делай, там, допустим, 3 полных и заканчивай отжиманиями с колен. Если ты можешь только один полный, делай один, а потом 9 отжиманий с колен. То есть чем больше ты делаешь полноценных, тем быстрее ты сможешь полностью перейти на абсолютно полноценное отжимание и тем эффективнее будет у тебя тренировочка. Готовы? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили? Второе упражнение группы. У нас скручивание. Мы ложимся на спинку. Коленки согнуты. Ручки назад. Садимся. Касаемся руками пола или ножка. Таких мы выполняем 20 повторений. Готово? Работаем. Один. Амплитуда полная. Два. Когда встаешь? Три. Следи за тем, чтобы у тебя спина не была сгорблена. Спина должна быть прямая. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили? И переходим к отжиманиям. Если тебе нужно отдохнуть, ставь паузу, отдыхай, но старайся, чтобы твой перерыв был не больше минуты. Приготовились, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь девять, десять. Если, например, ты не можешь выполнить все десять отжиманий, делай семь, шесть. Делай сколько можешь. Работай на свой личный максимум. Старайся каждый раз сделать на один больше. И мы переходим к скручиванию. Готово. Работаем. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И третий подход. Отжимания. Готовимся. Теперь еще и к ногам. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь девять десять закончили и переходим к скручиванию на мой взгляд отжимания это самая сложная часть тренировки готовы работаем один два три следи за спиной четыре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 15 16 17 18 19 20 Закончили. Отдыхаем и переходим к следующему блоку. Следующее упражнение у нас я буду делать без этой штуки. Походка медведя. Мы встаем на четвереньки, только не на колени, а на ручки-ножки. Вот так это выглядит. И теперь мы делаем три шага вперед и три шага назад. Раз, два, три. И три шага назад. Всего мы таких делаем... Восемнадцать повторений. Готовы. Работаем. Встали и пошли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Закончили. И второе упражнение. Альпинист. Мы стоем в упор лёжа. Здесь очень важно. Смотри, ты не должна провисать. Не должна сильно подниматься. И у тебя не должно быть вот такого прогиба в пояснице. Спина должна быть ровная. А сверху у тебя немножко округлится, так как это естественное положение. И мы подтягиваем колено к локтю. И меняем ножку. Таких мы делаем двадцать повторений, готово. Работаем в упор лежа, подтянули животик. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Закончили. И переходим снова к медвежьей походке. Плечики нормально загружаются в этих упражнениях. Готово. Пошли. 1, 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Закончили. И переходим к кальпинисту. Напоминаю, если тебе очень тяжело, если тебе нужен отдых, ставь паузу. Отдыхай 30 секунд, 60 секунд не больше. И продолжай. Готово? И пор лежу. Работаем. 1, 2. Не спешим. 4. Живот подтянут. Пять. Шесть. Голову. Не опускаем. Семь. И не запрокидываем. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. 19. 20. Закончили. Отдыхаем. И последний подход. Встаем в исходное положение и работаем. 1, 2, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Закончили. И у нас альпинист. Еще один подход. Работаем, не жалеем. Себя Стали в упор лежа и погнали. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Отдыхаем и переходим к следующей паре упражнений. Нашей последней паре упражнений на сегодня. Мы ложимся на животик, ручки вдоль корпуса ладошками вниз, большие пальцы открыты и вывернуты наружу. И отсюда мы сводим лопатки, начинаем движение со сведения лопаток, сводим лопатки и открываем плечи от земли, в то же время выворачивая ладошки Наружу. И возвращаемся обратно. Следи за тем, чтобы у тебя не было слишком большого прогиба. Ножки держи на полу. Готово? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12. И второе упражнение. Мы встаем в планку. Опять же, у тебя не должно быть таких прогибов, таких. В естественном положении держишь позвоночник. И мы отсюда встаем на ручки и опускаемся на локоточки. Их мы делаем 12 повторений. Готовы стали в планку и работаем. Один. Два. Три, четыре, пять. Шесть. 8 9 10 11 12 Закончили. Если нужен отдых, жми паузу. Если нет, мы продолжаем. Ручки вдоль корпуса. Ладошки открыты. Готово? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Не забывай разворачивать ручки. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили и переходим к планочке. Готово? Встали на лакоточки и погнали. Один, два, три, четыре, пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. В этом упражнении у тебя не должно быть лишнего прогиба в пояснице. Если у тебя болит поясница, ты что-то делаешь неправильно. Ты слишком сильно прогибаешься. Готово. У нас последний подход. Ложимся на животик. И работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И переходим к планочке. Последний подход на сегодня. Не жалей себя. Доделай до конца. Итак, готово. Работаем. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Если понравилось, ставь лайк, пиши комментарии. Я это очень люблю, для меня это очень важно. А если тебе хочется каких-то тренировок, которые ты не можешь найти, пиши. Я сделаю. Пока-пока.